У нас сегодня, друзья, с вами будет необычный тренинг на самом деле. И я бы хотел бы ну, сегодня этот тренинг да, вот провести для того, чтобы вы немного пополнили вот свои знания именно да, в таком направлении, как маркетинг. Потому что это очень важно. И если, например, вы разговариваете с человеком, и вы не имеете представления, о современных каких-то словах, типа там «Лид», CRM «СРМ-система» и так далее, но это немного, возможно, будет маленьким таким антипромоушеном. У нас, в принципе, все секретно уже написано. Я думаю, вы оценили ту работу, которую проделал лидерский совет. Я думаю, теперь вы видите, как у нас преобразилось секретно, и все выглядит по полочкам разложено. И даже первоклассник с этим секретно может зарабатывать деньги. Но очень важно, чтобы мы с вами не просто да, вот, умели читать текст, там, выработали в этом направлении какой-то навык. Очень важно, чтобы мы с вами были современными. И я бы хотел, чтобы вот на форсаже все больше и больше людей становились современными предпринимателями. Они сидели да, и думали, что же это такое как, и с чем это едят. У меня мой тренинг, он будет разбит на несколько частей именно по лидам. Первая сегодня такая часть, это будет вводная часть, она больше будет направлена конкретно на понятие, кто такие лиды все-таки, да, потому что я знаю, что многие не понимают, что это такое. Вы когда приходили в бизнес, вам говорили такое слово «заинтересованные кандидаты». Да, а что это за кандидаты, откуда они берутся, для чего они берутся? И вообще, как правильно с этими кандидатами работать, я уверен, что не все это понимают и не все это знают. На самом деле, это очень актуальная тема, и современный бизнес без этого понятия вообще существовать не может. Если вы задаете предпринимателю, современному предпринимателю слово ⁇ литы ⁇ он не знает, кто это такой и с чем это едят, то ну, он не современный. Для этого нам с вами важно, чтобы мы были современными предпринимателями, не просто сетевиками, чтобы мы могли разговаривать на языке людей, которые уже вот понимают, что происходит в мире и понимают то, что происходит в предпринимательстве. Я вам сейчас включу экран, у меня есть такие заготовленные слайды. Сейчас перейдем на экранчик моего компьютера. Я уверен, что вы все видите, все нормально у вас. Открылась. Сейчас я запущу слайды, чтобы у нас все отлично работало. Э, так, ребят, если слайды видны, сейчас я зайду с нашего приложения, э, посмотрю, что вы там пишете. Напишите, слайды видны, чтобы не циферки, чтобы я не путался там пятерочках и так далее, там десяточках. Напишите именно циферки, чтобы было понятно, что... Ой, напишите, вернее, что видно, просто слово «видно». И я пойму, что вы очень хорошо видите мой экран. Вот я сейчас зашел с приложения, сейчас буду читать как раз ваши комментарии, чтобы я понимал, что все хорошо у нас работает. Напишите слово «видно» Там или «экран», «слайды видны». Видны, так, все, молодцы. Ну отлично, видите, как вы активно участвуете в сегодняшнем тренинге, даете обратную связь, это радует. Это говорит о том, что я не разговариваю сам с собой, да? Наверное, вот те, кто у нас вещает на форсаже, вообще проводит тренинги. Вот если со стороны посмотреть, не знающий человек на вас посмотрит, ну подумают, наверное, поехал, да, что-то с головой. Потому что сидит человек со стороны, если посмотреть, и смотрит в компьютер, и разговаривает сам с собой. интересно очень, достаточно картина, я уверен, что вы сейчас эту картинку уже представили, как это выглядит. Вот примерно сейчас так выгляжу я. Друзья, нужно будет кое-что вам помечать, что-то улавливать Смотрите, будут, не, будут некоторые слова, которые вы, возможно, будете не понимать Поэтому, если это для вас будет сложно, я рекомендую, чтобы вы еще раз потом уже в записи пересмотрели этот тренинг Потому что, ну, я, я понимаю, что, возможно, кому-то это будет легче, кто с этим работает, кому-то это будет сложнее, но, друзья, через вот эти сложности нам с вами нужно будет переходить. То есть очень важно, чтобы та информация, которую я до вас сейчас хочу донести, она, пускай даже не с первого раза, пускай там со второго раза или с третьего просмотра, вы да, дойдете до этого, потому что... Когда вы сами понимаете, как работает механизм э, лидогенерации вообще, кто такие лиды и вообще механизм современного сетевого бизнеса, э, тогда вам будет проще работать. У вас не будет э, определенных каких-то, возможно, негативных взглядов, э, что-то еще, потому что вот, <coughs> я очень часто сталкиваюсь э, ну, с такими ситуациями, когда люди работают с лидами и... У них представление о том, что это просто имя, фамилия, номер телефона, контакты и все. Один раз там позвонил, человек поднял, не поднял и все. То есть и на этом как бы, контакты останавливаются. Почему так чаще всего происходит? Потому что у человека нет четкого понимания, кто такие лиды и, что, и с чем их едят. Поэтому вот это очень важно. Я вот здесь выделил несколько таких очень важных понятий, чтобы вы немного понимали. То есть, если мы возьмем вообще, ну, во-первых, слово «лит» это такое, ну, вы понимаете, да, это не, э, слово не русского, не русского языка, это слово пришло к нам с запада. Э, раньше, когда не было этого слова, мы всегда говорили, что это клиент, который проявляет интерес. Очень много и часто вы будете здесь слышать слово «клиент», и очень часто вы будете слышать э, слово «продажа». Сразу я вам скажу, ну, то есть, чтобы вы правильно понимали, почему я использую, я не поменял там, не изменил там, а специально там эти слова использую, потому что вы должны понимать, что в любом случае, когда мы работаем в сетевом бизнесе, нам платят деньги в первую очередь за какую-то продажу. То есть неправы те партнеры, которые считают, что они здесь ничего не продают. Да, вам система в этом помогает, конечно, но вы же продаете пакеты во время четвертого шага, да? Вы же рассказываете о преимуществах этих пакетов. Вот. И тем самым, когда человек покупает там тестовый пакет или покупает тот или иной продукт, когда он на вас посмотрел, как вы прекрасно выглядите, вы совершили продажу, просто она ну, без такого прямого контакта произошла, без навязывания какого-то. То есть человек приобрел какой-то продукт именно по вашей рекомендации. Вот это вот очень важно. Мне больше всего нравится несколько, да, вот здесь таких выражений. Во-первых, это первое, когда вы читаете, да, целевой элит, да, еще очень важно, чтобы вы понимали, это потенциальный клиент тем или иным образом, который отреагировал на маркетинговую коммуникацию. Вот мы немного позже будем говорить, что же это такое, что это за маркетинговая коммуникация. Но сейчас, чтобы вы понимали, что лид это потенциальный, потенциальный клиент, но ну, в данном случае э, у нас это партнер и клиент, да, то есть у нас может либо это быть партнер, либо быть клиент. Но я буду говорить слово клиент, потому что по факту ваш партнер, он тоже является клиентом. Почему? Потому что партнер является клиентом компании в любом случае, а самая лучшая клиента ⁇ это партнеры, которые делают автошип. И вот здесь очень важно, чтобы вы вот это четко понимали, что клиент это, это тот же самый партнер. Вот. И мы вот это будем с вами в процессе разговора использовать. Второе понятие. Термином лид стало принято обозначать потенциального покупателя, контакт с ним полученный для последующей менеджерской работы с клиентом. То есть очень важно, чтобы вы каждый этот абзац через себя пропустили, потому что это очень такой важный момент. Особенно вот когда говорится о том, то есть когда вы проконтактировали с человеком, и последующая менеджерская работа с клиентом. То есть по факту мы с вами, когда работаем с лидами или теми людьми, которые приходят к нам в рабочую тетрадь, мы с вами ну, в какой-то степени менеджеры. И э, чаще всего, вот я вам сегодня буду на примерах показывать тоже э, ближе к концу тренинга, как это все происходит. Мы с вами менеджеры и вот здесь вот этому тоже очень важно учиться, потому что... Например, навык, почему четвертый шаг проводят только люди с опытом, да, и почему больше всего включений там, у таких людей? Потому что они выработали какой-то определенный навык. И вот то же самое, то же самое когда вы э, учитесь вот этой менеджерской работе с клиентом, очень важно, чтобы вы это тоже воспринимали как определенный навык. Вот, то есть, тоже воспринимали как определенный навык. Для чего? Для того, чтобы повысить конверсию или результативность своего бизнеса. И вот с этого все начинается. То есть, чаще всего люди работу с лидами, они, ну, как, знаете, как обычный звонок используют. Потом этого человека э, забрасывают и, в принципе, про него забывают. Вот. Это самая большая ошибка, э, которая может только быть, и мы вот позже будем об этом тоже говорить. Что такое генерация лидов? Можете вот прочитать, на слайде очень хорошо, я уверен, видно. Это маркетинговая технология, позволяющая формировать интерес потенциального покупателя и заставляющая их обращаться за информацией о товаре и услуге, оставить свои контактные данные для последующей работы с потенциальными покупателями. Маркетинговый ход, разработанный для привлечения новых потенциальных покупателей. То есть, смотрите, всегда используется слово «потенциальный». «Потенциальный». То есть это не тот человек, который вот пришел и все, я готов сейчас, да, вот возьмите меня. Нет, это потенциальный. И уже дальнейшая работа с этим человеком уже зависит от нас, то есть как мы будем его отрабатывать. Опять же, дальше будем об этом э, говорить. Почему это сейчас используется? Э, потому что это, конечно, упрощает работу, сокращает э, процесс, да, включение, снижает, снижает э, риски определенные и, конечно... Здесь есть определенная такая стратегия, когда вы уже понимаете, ну, когда у вас есть уже определенный опыт, как с этим человеком работать дальше. То есть у вас есть такая так называемая предсказуемость, То есть вы уже знаете, у вас есть определенная стратегия. Здесь вот тоже несколько вам таких понятий, это два таких слайда, где ну, такая теоретическая информация, но я думаю, она вам будет очень интересна, особенно тем, кто хочет разобраться в этом вопросе. Почему я выделил вот эти цели, да? почему вот -вот я выделил слово «лид»? Чтобы вы четко в голове уже понимали, кто это такой, что это, да, кандидат, который проявил интерес, то есть это еще не готовый партнер, он только проявил интерес. И эти люди, которые проявили интерес, они тоже делятся на определенные категории, мы об этом будем говорить. Цель получения лидов. Вот опять смотрите, последующая отработка взаимодействия с потенциальным клиентом или продажа базы лидов покупателям информация о потенциальном интересе целевой группы к тому или иному предложению. То есть что делает форсаж? Он вам уже дает или по-другому продает, да, вот этих вот потенциальных э, людей, которые проявили какой-то определенный интерес к тому предложению, которое, например, Форсаж продвинул при помощи там определенных инструментов, о которых мы тоже будем с вами говорить. Вот, и вы должны это понимать. То есть цель получения лидов не просто, <coughs> чтобы человек оставил контакты, а последующая отработка взаимодействия с потенциальным клиентом. Последующая – отработка взаимодействия. вот Вы должны понимать, то есть отработка не просто самого клиента, а вот еще определенный стратегический план, как вы с ним будете взаимодействовать. Можете такое вот очень умное слово «lead capturing». Да, вы можете его тоже почитать и в принципе здесь оно видно, чтобы вы понимали, это захват контактов лида в идеале первым результат, результатом коммуникации с льдом является необходимость получения у каждого лида э, контактных данных с целью последующей отработки взаимодействия с клиентом. Вот обязательно вот в, это, в это смысл этого слова вникните, с последующей отработкой взаимодействия с клиентом. То есть взаимодействие не клиента, а взаимодействие с ним. Регистрация лидов, менеджмент фиксации отзвука со стороны потенциального клиента на маркетинговое предложение продавца. То есть когда человек отреагировал на то или иное предложение, которое он видит, неважно, это контекстная реклама, таргетированная какая-то реклама в социальных сетях, может быть даже в группах какое-то да, объявление, и вот этот человек, возможно, где-то лайкнул или что-то сделал, это вот, вот считается отзвуком, да, то есть он дал обратную связь или так называемый фидбэк. Смотрите, вот дальше интересно, значит, подходим к самому интересному. Последующий этап отработки контакта, черным выделено, выращивание лида, выращивание, заключающееся в подготовке потенциального клиента информированию, запятая убеждению, покупки товара или услуги партнерами компании в результате происходит преобразование потенциальных покупателей в реальные потенциальные продажи в реальные такой менеджмент называется лид conversion. то есть вот здесь уже начинается реальная конверсия лид conversion да когда вы выращиваете лида и вот э, если вы сейчас э, чувствуете вот ну и понимаете о чем я говорю вы должны понять, то есть занимаетесь ли вы этим, висят ли эти люди у вас просто в рабочей тетради фильтруете ли вы их, коммуницируете ли вы потом дальше и так далее. То есть, вот э, очень важно, чтобы вы это понимали. Я уверен, после этого тренинга вы пересмотрите свою работу с лидами и будете понимать, вот как вам правильно их нужно будет выращивать. Значит, квалификация лидов, мы об этом немного позже поговорим. Э, самая главная цель квалификации лидов, это определить готовность э, контактера, то есть, того человека, который оставил контакт, его желание возможность совершить покупку. То есть, вы можете квалифицировать лидов там по какой-то определенной шкале там допустим 0 это там вообще не заинтересован 5 там допустим пятерка то практически колеблется десятка да там готов стартовать и так далее потом готов стартовать передумал там еще какую-то шкалу то есть вы можете придумать свою определенную какую-то э, шкалу при которой вы будете ну, вот именно лидов квалифицировать. Ну и последнее, это лид-скоринг, инструмент маркетинга, представляющий собой метод сегментирования потенциальных клиентов, находящихся в воронке продаж, при путем начисления баллов. Ну вот то, что я вам сейчас говорил, по заранее определенным критериям, показывающим, насколько близок, насколько готов потенциальный клиент к покупке. Вот, то есть, здесь именно лид-скоринг он больше подходит к квалификации лидов. Следующее, очень страшное слово, которое вы очень часто слышали, я уверен, и знаете, что это за слово, это CRM-система. Но многие слышали это слово, но многие не понимают, что это такое. На самом деле, ребята, это э, один из важнейших вообще механизмов, который должен использоваться в современном бизнесе. Если в бизнесе, который ведется в интернете, нет определенной автоматизации или CRM-системы, программного определенного обеспечения, которое предназначено для автоматизации стратегии взаимодействия с заказчиком, в частности, то в принципе этот бизнес, э, вернее ту работу, которую делает CRM-система, налаженная CRM-система, делает самостоятельный человек. И вот у нас на форсаже, чтобы вы немного понимали, что такое CRM-система, это э, ваша рабочая тетрадь. И вот многие, допустим, не умеют вот этой CRM-системой пользоваться. То есть, многие, например, так, ребят, давайте посмотрим, вы там мне там ничего не пишете, все нормально. То может, слайды видны. Все, хорошо. И многие на форсаже недооценивают то, что у нас на самом деле есть. Недооценивают кнопочку «Фильтр». Да, недооценивают недо, недооценивают папки, которые есть у вас в рабочей тетради и так далее. То есть это все, друзья, CRM-система, блокнот, ежедневник, там, события и так далее. То есть многие это недооценивают. Недооценивают то, что вот есть вот этот звонок, то, что есть возможность написать сразу человеку письмо на почту там, или, например, на форсаж. То, что есть данные Это вот лид уже, да, то есть почему это лид, потому что он оставил данные, он проявил заинтересованность, самое главное, то есть он не является еще пока готовым кандидатом, он является заинтересованным. CRM-система показывает, сколько человек находился на сайте, то есть она может создает автоматически уже ему готовый кабинет, и ссылку вы видите. Да, CRM-система показывает полностью когда он последний раз заходил, сколько он посмотрел. То есть CRM-система показывает всю информацию, всю информацию, которую которая максимально может оставить контакт. И если бы на лендинге было больше полей, вы бы еще больше узнали о человеке. Допустим, добавить заметку, это тоже CRM-система. И вот это очень важно. То есть у вас там есть календари на форсаже, то есть это тоже нужно использовать. Потом у вас... У нас, вернее, у нас, говорю, у нас есть топ-50, да, вот это, сейчас, секунду, вот это тоже CRM-система, ребят, то есть у нас есть определенный пульт управления, которым мы пользуемся, да, тут вот нам показывает, там, что, как происходит, там, за неделю, за месяц, там, за год и так далее, то есть все, мы все видим полностью, да, то есть мы полностью все отслеживаем, то есть полностью вот это у вас работает. Потом статистика у вас есть, то есть вы это тоже можете отслеживать. И так далее. То есть все вот эти инструменты, которые есть внутри системы, и они полностью автоматизированы, это все является CRM-системой. Но на данном этапе мы с вами рассматриваем только рабочую тетрадь. То есть рабочая тетрадь это и есть CRM-система. Если вы ей не пользуетесь в полной мере, то в какой-то степени ваш бизнес будет из-за этого страдать. Ваш бизнес будет из-за этого страдать, причем очень серьезно. Если вы не пользуетесь вот кнопочкой настройки, там, например, социальные сети, сети, не добавляете там, номер или что-то еще, не распределяете лидов, которые приходят к вам в рабочую тетрадь по определенным папкам, то есть если у вас они не сделаны, то есть папки не отображают там, ход движения, с которыми вы можете работать и так далее. Например, почты, которые у вас есть, да, вы с ними тоже не взаимодействуете. Вот, то есть, это все CRM-система. То есть, вот эта CRM-система, она и сам форсаж, это такой механизм, который будет потом преследовать этого лида и, в принципе, показ... ну, подогревать его. Вот мы с вами уже это слово сегодня разбирали. А сама система форсаж, она будет человека подогревать. Для чего это сделано? Здесь у вас все написано. Для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга, улучшения обслуживания клиента путем сохранения информации о клиентах и истории взаимодействия с ними, установление, улучшения бизнес-процессов, последующие анализа результатов. Вот, то есть я вам показал вот этот топ-50, плюс у вас там есть еще статистика и так далее. То есть это все сделано для анализа результатов. И современный предприниматель, он не просто должен там лидов этих обзванивать, там и все, и думать, что это вся его работа. Нет, ребят, это э, целая такая системность выполнения определенных действий, которые в конечном итоге приводят к результату. И вот теперь начинается самое интересное. Возможно, многие из вас об этом не знали. Э, все контактные данные ваших потенциальных и реальных клиентов либо покупателей делятся всегда на три категории. И вот этот человечек, который попадает вам в рабочую тетрадь он в одну из этих категорий попадает первая самая большая категория это люди которые проявляют интерес представьте у вас есть магазин вы продаете одежду то количество людей которые просто с интереса просто тупо посмотреть зайдут это люди будут которые это тоже лиды кстати да, но если они не оставили свои контактные данные, то есть они, вы знаете, вот что такое лид в реальном, в офлайне. Да, это когда вы пришли в магазин, вам говорят, возьмите дисконтную карту, но оставьте, пожалуйста, свои данные. И те смс, которые вы приходите, вы получаете, это в CRM система работает. Я вас поздравляю, сколько у вас э, вот этих карточек дисконтных, столько, в стольких вы магазинах находитесь в базе, и вы являетесь лидами. Я тоже лид, поэтому я вас поздравляю, мы с вами лиды в чем-то бизнесе. Первая категория ⁇ интерес. То есть люди, которые просто проявили какой-то интерес. То есть это лайкнули, перепосты, комментарии, запросы, просто зашли на сайт. Это люди, которые просто проявили какую-то свою заинтересованность. И вот те люди, которые у нас на Форсаже занимаются какой-то рекламой, они очень часто заходят в контекстную рекламу и видят, что там количество кликов всегда больше. Чем количество, о, вернее, количество показов и кликов, они разные. И количество лидов, которых вы получаете в рабочей тетрадь, она тоже разная, Но каждый клик, он стоит денег. И вот именно вот эта интересная аудитория, именно вот эта аудитория интересных людей, она и чаще всего является самой нелюбимой всеми предпринимателями. То есть это люди, которые просто скликивают либо рекламу форсажа, либо рекламу любого традиционного бизнеса, либо что-то еще. Следующий момент, лид. лид, да, вот немного я э, поправлюсь, да, то есть люди, которые проявили интерес, они чаще всего не оставляют контакты, то есть они просто просмотрели информацию, а лид это уже человек, который находится между интересами и клиентами, то есть это человек который. В серединке где-то находится. То есть он проявил интерес, но он еще покупать не хочет. То есть он не хочет пока начинать бизнес. Он может быть просто об этом думает. У него есть какие-то мысли. Вот хочу, не хочу, не знаю и так далее. Вот это уже потенциальный клиент, который уже проявил явную заинтересованность. Намного более конкретную, предметную, чем просто интерес. Но еще не является клиентом. То есть сделку с ним компания еще не заключила. И вот тот человек, который, наша работа, да, ребят, что мы делаем? Наша задача перевести лида в категорию клиента. Перевести лида в категорию клиента. И как только у нас есть контакт этого человека, я вас поздравляю, у вас есть практически потенциальный клиент. Даже если он изначально не вышел на связь, даже если он вам не отвечает и так далее. Мы используем тактику подогревания, да? то есть у вас есть контак определенные контактные данные, вы можете, будем об этом сейчас чуть позже говорить, и email рассылку делать там, этим людям и поздравлять с днем рождения, ну, конечно, с днем рождения не сможете поздравить, потому что дату рождения вы не знаете. Вот. Но есть, конечно, там, ну, в каких-то компаниях определенных, когда люди еще заполняют там, дату рождения свою. Ну, то есть, э, с какими-то, возможно, праздниками, там, с чем-то еще. То есть, вы э, вот этого человека подогреваете. И вот тот человек, который стал нашим клиентом, то есть, он зарегистрировался в компании. Это третья категория. Но здесь акцентирую внимание. Человек, который принял осознанное решение совершить покупку, регистрацию и проявил интерес к дальнейшему сотрудничеству. Еще раз повторюсь. Человек, который проявил осознанное решение совершить покупку либо регистрацию и проявил интерес к дальнейшему сотрудничеству. Вот именно за это, ребята, мы получаем свои комиссионные. Когда у нас становятся, появляются новые партнеры, либо клиенты. Но для того, чтобы... Нам лида перевести в категорию клиент нам, у нас создана система для этого мы вырабатываем определенные навыки которые нам это позволяют сделать что такое еще несколько ну что такое лидогенерация да И это ну чтобы вы тоже немного понимали это маркетинговая тактика направленная на поиск потенциальных клиентов с определенными контактными данными да? то есть лидогенерация очень часто вы будете это слово использовать и то что мы вот например делаем на форсаже мы занимаемся лидогенерацией то есть мы занимаемся такой вот маркетинговой тактикой которая постоянно направлена на поиск потенциальных клиентов которые готовы оставить свои контактные данные и у нас создана определенная такая воронка продаж к которой эти вот люди которые оставили свои контактные данные они попадают Повторная обработка лидов. Помимо лидогенерации, то есть привлечения новых лидов и текущая работа с существующими, существует такое понятие, как повторная обработка лидов. В этом случае лиды, которые отказались от сотрудничества по той или иной причине, не удаляются из системы. У меня были такие ситуации, когда партнер с следу позвонил, он не поднял, он раз и удалил с рабочей тетради. Возможно, кто-то из вас это тоже делал. Это не надо делать, ребят. Это человек, с которым еще можно работать. Его знаю я. У нас очень часто бывают такие ситуации, когда там человек полгода назад зарегистрировался или год назад вернулся снова в систему пришел и взял там пакет какой-нибудь джамба годовой просто эти люди либо получают там какую-то отметку ну я написал тут отказ да допустим либо это люди которые которые вы распределяете согласно вашей серой системы то есть это ваши рабочие тетради вы определяете в одну из каких-то папок которые например вы создали значит что после этого делать? Как только человек там, ну, попал в категорию «Отказ», либо он, допустим, не готов дальше и так далее. То есть ваша задача какая? Ну, собрать максимум информации о причине отказа, отложить лид на будущее. Возможно, да, бывает иногда, когда вы пообщались там, с человеком и так далее, у него нет своих средств. Ну, для старта очень часто бывает так, что вы вот с человеком поговорили, провели ему четвертый шаг, но вот такая вот ситуация, что у него вот на данный момент нет средств, он перепробовал все способы, но деньги там на покупку пакета не может найти. Но он заинтересован в вашем предложении. Вот. Либо изменились какие-то планы. Вот. И здесь очень важно, чтобы вы вот этого человека держали тоже в определенной категории. Потому что если он уже является таким подогретым, то есть он уже побывал на четвертом шаге, он уже прошел все, всю нашу систему, да, не считая пятого шага. С этим человеком нужно контактировать. То есть очень важно. Сразу вносите его в базу вместе со всей собранной информацией. Что такое база? Смотрите, у нас здесь есть с вами: вот если вы берете рабочую тетрадь, да, рабоч... ой, не то. Сейчас секундочку. Вы берете рабочую тетрадь, э, у вас есть вот добавить заметку. И вот, э, когда вы каждого человека какого-то отрабатываете, вы пишете здесь что-то, да, какой-то текст определенный. И очень важно, чтобы вы вот эти, этой функцией воспользовались. Вот я всегда как делаю? Вот я беру, там, три точки поставил. Почему три точки ставлю? Потому что если я сохраню, например, и буду показывать экран своего компьютера, э, там, ну, кому я буду показывать, они не будут видеть, что здесь написано. Видите? Да, то есть только три точки. И дальше там пишу, там, отказался, там, э, проконтактировать, тогда-то, тогда-то. Все, после того, как я это сделал, я его этого человека помещаю в одну из папок, которые я создал. То есть, тем самым у вас есть такая система внутри бизнеса. Это очень интересно, очень удобно, и потом вы, конечно, это со временем оцените. То есть, у вас будет уже такая, знаете, очень интересная база, как говорится. Потом, что еще? Есть, вот я вам уже об этом говорил, вот здесь вот э, на слайде написано, да, под, поздравляйте его с календарными праздниками по email, через какое-то время партнер компании может вернуться к повторному общению. Возможно, к тому времени лид уже будет готов сотрудничать. Как много, людей, как много людей вы оставляете без своего внимания? Представляете, сколько лидов, они обделены вот вашим личным таким вниманием, и вы их не поздравляете там, с праздниками, с какими-то, либо еще с чем-то. То есть вы вообще не проявляете к ним внимания. Они на вас обижаются и просто к вам не приходят в бизнес. Поэтому очень важно, чтобы вы контактировали с теми людьми, с которыми вы когда-то уже познакомились. После трех-четырех касаний лично из моего опыта, эти люди становятся моими партнерами. После трех-четырех касаний. Вот именно вот таких вот касаний, когда вы ну, то есть, что-то коммуницируете с этими людьми, либо через социальные сети, там, интересуетесь, как дела, там, либо даете какую-то информацию еще дополнительную и так далее. То есть, вот, я уверен, что у многих из вас были такие ситуации, когда, допустим, вот вы оставили где-то свои контактные данные, и вам начинают, там, в день рождения на почту, на телефон присылать разные организации, да, вот эти вот сообщения с поздравлениями, там, ой, там, Сергей Геннадьевич, там, и так далее, поздравляем вас с днем рождения, и так далее. Я уверен, что вы уже сталкивались с такой ситуацией. Почему это происходит? Потому что... Потому что эта организация напоминает о себе, напоминает о себе, отрабатывает вас как леда. Э, возможно... А потом что произойдет? Вас поздравили вы, ой! «Ой, меня там не забыли, меня поздравили, а на следующий день или через два дня приходите к нам, у нас скидки 20-30%. Все. И что получилось? То есть тем самым произошло вот, это вот, произошло вот это подогревание. То есть произошло подогревание и, конечно, вероятность продажи уже увеличивается тем самым. Одна из ошибок. При работе с кандидатами это неграмотные попытки ускорить продажу либо регистрацию». Обычно большая часть контактов, которые дает лидогенерация, не имеет готовности заключить сделку прямо здесь и в настоящий момент времени. Как чаще всего и проще потерять возможного клиента. И вот теперь вспоминайте себя. Первое. Проявить навязчивость. Второе. Делать постоянные звонки. Третье. Стараться всячески, правдой и неправдой, заставить его приобрести у вас товар или зарегистрироваться. Вспоминайте. Себя делаете или нет? Есть такое? Вы одно сообщение отправили, позвонили, человек не поднял. Начинаете ему названивать второй раз, третий раз, четвертый раз и так далее. То есть вы э, вот, эту навяз, вот этой навязчивостью, вы на самом деле отталкиваете того клиента, либо того партнера своими же вот этими вот действиями, да, вот, вот этими неграмотными попытками ускорить продажу или регистрацию. И вот очень важно, чтобы наоборот все происходило, не нужно быть навязчивым. И это наоборот людей притягивает, то есть это э, показывает важность вашего бизнеса, когда вы не навязываете, когда вы не надоедаете людям, когда вы не пишете по 10 сообщений или вот отправили в WhatsApp сообщение, здравствуйте, там вы зарегистрировались на сайте инфа э, я так э, понимаю, что вы искали заработок в интернете, это так? Ну человек прочитал и все, ничего не отвечает. Пишет вопросы, партнер не отвечает. Потом еще пишет: так вы будете типа разбираться или нет? Не отвечает. Потом ссылку отправляет на его кабинет. Но ну, посмотрите. Потом еще что-то. И бедный этот человек думает: вот я зарегистрировался, куда я попал. Короче, и все. И вероятность того, что вы с этим человеком потом сможете сотрудничать, очень маленькая, потому что вы, собственно, ручно собственно, ручно, вы только что этого человека угробили, да, в кавычках. Более разумно развивать потребность человека в продукте, компа или в продукте компании, форма формировать его заинтересованность бизнесом. Только в этом случае возможно нагревание лида. Так, заключение им сделки с компанией будут более вероятными. Более вероятными. То есть вот это очень важно. Я вам скажу, вот, я являюсь пользователем одного банка, не буду называть, что это за банк, но почему они стали очень успешными во всем мире? Почему они покупают другие банки? У них есть четкая стратегия. Почему? Потому что они выстраивают отношения с клиентами. И ты приходишь в этот банк, и ты понимаешь, что ты находишься не в банке, а ты находишься вот, ну, в кругу каких-то знакомых друзей, когда ты можешь там и пошутить, и посмеяться и так далее. И вот к таким людям всегда хочется возвращаться. И вот это очень важно. То есть, ребят, очень важно, чтобы вы были именно такими же людьми, чтобы вы именно сформировали о себе такое понимание, чтобы люди, когда прощаются с вами, даже если они сейчас не готовы что-то начать, они хотели к вам вернуться, а вот эта э, какая-то навязчивость, доставучесть и так далее, она никогда не работала, и это наоборот не увеличит вашу продажу или не увеличит вашу конверсию в бизнесе. То есть очень важно в настоящее время, и все, любой маркетолог это вам подтвердит, это выстраивать отношения. Это первое. Второе – это дарить людям эмоции. То есть самый дорогой товар – это эмоции на данный момент. Вот мне нравится был пример, когда Федори в Киеве, такой маркетолог номер один в Украине, он сказал, говорит, вот смотрите, вот женщине там подарили цветы. И он задает вопрос, смотрите, вот они стоят 150 гривен, да? Вот вам дали просто 150 гривен или вам дали за эти 150 гривен, это небольшие деньги, да, на самом деле. Ну, насколько я понимаю, там цветы стоят, наверное, дороже немного. Ну, как бы хороший такой букет. Чтобы вам больше принесло удовольствие? Конечно, цветы. Конечно, цветы, женщина сказала. Потому что это эмоция. Это самый дорогой товар. И здесь очень важно, чтобы вы понимали. В нашем бизнесе, в нашем бизнесе можно быть и два года, и три года. Но если вы с людьми не научитесь выстраивать отношения, у вас долго не будет результата. Ребят, вот э, до того момента, смотрите, как я всегда делаю. Я всегда делаю так. Чтобы уже через 5 минут человек в общении со мной, он, по ним, он общался со мной так, как будто он меня 20 лет уже знает. Вот это очень важно. Вот в этом исчисляется профессионализм. И вот важно, чтобы вы этому учились. Основные методы, инструменты лидогенерации То, что я вам обещал. Первое. Методы личного взаимодействия с клиентом. Допустим, какие-то личные встречи, там, телефонные звонки, события, мероприятия. Все, что происходит. И когда человек вам оставляет свои контакты, почту, либо дает визитку, это все ли, личное взаимодействие с клиентом. То есть вы находитесь в офлайне. Это первый метод. Смотрите, почему я не акцентирую внимание на последних двух, которые мы чаще всего используем. Потому что человек, который занимается сетевым бизнесом, он должен использовать и уметь все эти методы. Он должен это уметь делать. Ребят, если вы не... Например, не умеете где-то э, с людьми в магазине познакомиться, где-то вы едете, не коммуницируете, вы зажаты, вы не делаете вот эти э, личное взаимодействие с клиентом. Соответственно, это говорит о том, что где-то есть определенный ну, блок, возможно, может быть страх какой-то определенный. То есть вам очень важно научиться коммуницировать не только по четко отложенному алгоритму какому-то, да? вам очень важно научиться еще коммуницировать именно с людьми в реальной жизни. Очень часто, очень много людей нас окружают. И вот у меня всегда любая поездка, куда бы я ни поехал, она заканчивается тем, что я беру 2-3 контакта. И вот мои партнеры, они всегда знают, если Сергей куда-нибудь там уехал, все, значит, жди, будет какая-то регистрация. Вот. И вот это называется лидогенерация, но в офлайне, когда вы именно работаете с людьми в реальной жизни. То, что используем мы сейчас в интернете, то есть то, что использует система Форсаж именно в интернете, это корпоративный сайт или лендинг у нас это есть, это социальные сети, таргетированная реклама, ведение групп и контекстная реклама. То есть все лиды, которых вы получаете на Форсаже, они работают по второму методу. Метод интернет-лидогенерации. Но, друзья, очень важно, что... Этот метод может работать в связке с первым методом, потому что очень часто бывает, что человек, допустим, там когда-то где-то на мероприятии услышал о компании GNS, но он не стартанул, не оставил свои контакты, он не является лидом, а просто интересным человеком, я да, их называю интересным, то есть тот человек, который заинтересовался, он может где-то в гугле написать слово «Форсаж» и попасть на наш корпоративный сайт или лендинг, и тем самым он попадет в рабочую тетрадь как лид. То есть вот таким образом произошла двойная коммуникация, то есть произошло, вот произошла вот эта синергия двух этих моментов. И очень часто бывает так, что вот вы пригласили человека на мероприятие, и вам, ну, допустим, там, он не начал бизнес, вы расстроились и так далее. И потом проходит какой-то промежуток времени, этот человек вам звонит там и говорит, слушай, вот, я созрел, я готов и так далее. Вы создаете ему кабинет, и этот человек к вам уже приходит. Но это уже, конечно, тоже получилось уже, да, вот личное взаимодействие с клиентом в первый раз. А второй раз он уже больше не как лид к вам пришел, а уже как теплый рынок. Да? То есть он уже заинтересованный кандидат, уже больше к лидам его, конечно, не будем относить, потому что это будет неправильно. Ну и следующий метод, это, конечно, помощь, это рассылка определенная. То, что делает Форсаж, это рассылка на почту клиентов, какие-то письма, но ну, письма не надо там слать, листовки тоже, потому что это не дублицируется. Это, ну, как бы есть методы определенные, которые используют другие компании традиционного бизнеса. Есть очень тоже хороший метод, я знаю, в Беларуси есть целые такие тарифные планы, когда там до 2000 смс включены в любую страну, да, и вот можно делать такие рассылки, есть ну, специальные сайты даже, где можно настраивать рассылку смс, когда будут по той базе, которая у вас есть в конта... ВКонтакте, говорю, в вашей CRM-системе в рабочей тетради, можно вот по этим номерам составить базу и разослать да, какую-то рассылочку, допустим, о промоушене, либо там рассылка в соцсети подписчикам группы или страницы. то есть вот эти методы лидогенерации мы с вами используем. Дальше, значит, есть два понятия, узкий запрос и широкий запрос. Я вам немного сейчас поясню, что это такое. Вот иногда партнеры задают вопрос, вот я занимаюсь сетевым бизнесом, почему мне не приходят сетевики? Э -э объясняю, или там, например, человек э -э второй, да, там вот, почему не приходят сетевики? Или второй человек говорит, а почему мне приходят там 2-3 человека в день? Объясняю, ребят, смотрите значит реклама работает по какому принципу если мы возьмем но ну, дальше я буду вам об этом тоже говорить э, про узкие запросы про широкие запросы если мы допустим возьмем там запрос э, там очки э, там например солнечные очки это будет узкий запрос потому что если человек будет искать солнечные очки то он будет искать только солнечные очки но если мы возьмем нашу индустрию сетевой маркетинг и настроим Нашу рекламную кампанию Только по запросу там, Я не знаю Автоматизация бизнеса Например, система для MLM Сетевой маркетинг и так далее То тогда будет получаться так Что мы будем получать Лидов, которые будут такими же Лидами, как и все остальные Но эти лиды Будут приходить по одному По два, в лучшем случае В неделю Почему? Потому что этот запрос не набирает даже тысячу просмотров в месяц. Именно поэтому невозможно по узкому запросу, например, настроить лидогенерацию. И система Форсаж, она работает по широкому запросу. Почему? Потому что сетевой бизнес – это огромная индустрия. И это бизнес, который дает возможности большому количеству людей. Мамочки в декрете у нас зарабатывают? Зарабатывают. Люди, которые ходят на работу и используют этот бизнес, зарабатывают? Зарабатывают. И многие из них, да, вот сейчас являются топ-лидерами компаний, которые когда-то ходили на работу, в том числе я, да, когда-то ходил на службу. Пенсионеры у нас зарабатывают? Зарабатывают. То еще? Бизнесмены зарабатывают? Зарабатывают. Сетевики зарабатывают? Зарабатывают в других компаниях. То есть вот это широкая аудитория. И... Очень важно, чтобы вы вот это понимали. Когда к вам приходит лид, вам очень важно понимать, кто он. Предприниматель, мамочка в декрете или кто-то еще. То есть это тот человек, который, почему он пришел на форсаж, нужно всегда отвечать на вопрос. Что он искал? И вот когда вы знаете, что эта мамочка в декрете, что у нее есть 2-3 часа свободного времени, вы прекрасно понимаете, что она ищет. То есть ей нужен дополнительный заработок на время декретного отпуска. Соответственно, нужно вот на эту тему и разговаривать. Не нужно этому человеку объяснять о том, что в традиционном бизнесе, да, там 90% всегда находится в обороте, 10% это только деньги, которые возвратные и так далее. Начинаете разговаривать с человеком, мамочка в декрете на языке бизнеса не надо этого делать с мамочкой декрете, нужно разговаривать на языке на котором на обычном на простом языке вот и второй момент еще вот хочу вам тоже сразу закрыть такой вопрос когда люди приходят к вам в рабочую тетрадь невозможно давать только людей людей по узким запросам потому что вы знаете что лидов у нас берут начиная с дистрибьютора и вот смотрите, что произойдет. Допустим, приходит сетевик, который 10 лет в бизнесе, он попадает к новичку, который неделю в бизнесе. Как вы думаете, какова вероятность того, что этот сетевик включится в бизнес? Очень маленькая. Очень маленькая вероятность. Вот. И чаще всего люди, которые вот начинают бизнес и работают уже на «Форсаже», они э, тренируются, они разговаривают, и потом уже, когда, ну, я имею в виду, на, э, например, на лидах, которые уже приходят по широким, за, по широким запросам, это там бизнес, заработок, работа в интернете там, и так далее. Кстати, самый часто, э, частый запрос, который пишут в Гугле и в Яндексе, это работа в интернете, да, и у нас целый лендинг на это создан. Люди очень часто ищут именно работу в интернете, мы не можем э, это отбрасывать ни в коем случае. Вот, и вы должны это тоже понимать. Вот, поэтому форсаж он работает как воронка спонсирования, в которую попадают люди нашей целевой аудитории, то есть люди, которые ищут либо продукт GNS, либо ищут заработок, например, в интернете, либо ищут заработок GNS, либо ищут на работу, например, в интернете, либо реально ищут сетевой бизнес. И вот я, когда анализирую, там, вместе с Эдуардом анализируем нашу, там Рекламную кампанию, продвижение. Мы это все отслеживаем и видим, что вот сколько каких запросов больше и по каким запросам эти люди пришли. Вот и здесь вы должны понимать, что кампанию на форсаже невозможно настроить только по запросу сетевики, потому что мы с вами вообще никого тогда не будем получать по факту. И не факт, что те люди, которые придут по запросу MLM, они там что-то сделают или не начнут. Ну вот. Примерно вот так выглядит контекстная реклама, если вы ее видите в интернете, я вам не рекомендую ее фото это, не фотографировать, не рекомендую на нее кликать, потому что это деньги, это реклама платная, поэтому не надо партнерам на нее кликать. Примерно так выглядит реклама на работу в интернете, то есть это один из, вариан один из вариантов широкого запроса. И вот здесь я вам прописал, смотрите. При помощи контекстной рекламы, рекламы можно создать приток пользователей на свой сайт. Это будут люди, которых интересует ваше предложение. Главное не забыть, что этот метод лидогенерации предполагает создание текста на основе ключевых слов, то есть текст слов, которые часто пишут пользователи в поисковых строках. Текст нужно оптимизировать. В таком случае допустимо использование слов и их сочетание с частотой показов превышающей тысячу просмотров за 30 дней. То есть, вернее, тысячу запросов за 30 дней. И очень много запросов, которые не набирают даже тысячи. И эти запросы, как это не прискорбно говорить, к этим запросам относится сетевой бизнес. Поэтому, если вам кто-то говорит о том, что он один, да, он один может быть, да, но один человек какой-то да, может там получать 3-5 лидов и только вот на контекстной рекламе, если мы берем без четкой системы. Но если вам кто-то говорит, что там цифры эти больше, просто не верьте. Это неправда на самом деле. Потому что MLM это достаточно узкий запрос и у нас достаточно специфическая такая профессия. И мы не можем, допустим, исключить... С поисковых где-то реклам, рекламных компаний такие слова, как работа в интернете, бизнес в интернете, заработок в интернете, там работа для мамочек, для пенсионеров, там продукты наши и так далее. То есть мы это не можем убрать, потому что люди реально приходят вот именно на такие поисковые запросы. И вот представьте, вы обычный человек. Вы же, когда ищете какой-то бизнес в интернете, вы же не будете сразу писать там, «заработать в MLM» да? или вы «заработать в сетевом маркетинге». Да, есть такие запросы, но я их вижу в неделю два. Да? Два «заработать в сетевом маркетинге». Два запроса в неделю. Ребят, представьте, если мы настроим рекламную кампанию везде на «заработать в сетевом маркетинге», два лида будут в неделю приходить. Вот, я думаю, вас это не удовлетворит. Значит, смотрите, при, пример лидогенерации по узкому запросу, чтобы вы понимали. Можете прочитать, я не буду сейчас, ну, как бы весь текст читать, можете посмотреть. Смысл в том, что была запущена рекламная кампания на э, определенную акцию. На акцию, ну, вот, солнечные очки продает организация. И вот здесь вы можете четко посмотреть, э, сколько стоят эти солнечные очки. Это вам пример с традиционного бизнеса. И э, какие результаты эта компания дала. Значит, Эту компанию э, настраивали профессионалы, то есть это люди, которые занимаются э, таргетированной контекстной рекламой. И вот здесь вот очень четко видно, да, как работает CRM-система. Вот внизу у вас написано, смотрите, 400 раз было показано это объявление. 100 раз люди на него кликнули. Всего лишь 9 лидов пришло. То есть, смотрите, солнечные очки – это не заработок в интернете. Это не работа в интернете или что-то еще. Это конкретно узкий запрос. То есть человек, который кликал на это объявление, он четко понимал, что будет дальше, что будет на сайте. Да, что он увидит, что там будут конкретно солнечные очки. Вот. Вы же, когда, вернее, мы же, когда там захотим в туалет, мы же не идем на кухню, да, варить борщ. Нет, мы идем конкретно в туалет. Вот то же самое и здесь. И вот это объявление было показано 400 раз, 100 раз на него люди кликнули, оставили 9 заявок, То есть смотрите какая конверсия, это по узкому запросу, клиентами стали 3 человека и 100 человек перешедших по ссылке. Кто у нас в математике, посчитайте, какая конверсия этого бизнеса. Осуществили покупку трое. Один сделал звонок в офис. Двое написали свой адрес электронной почты. Трое вышли на связь с консультантами онлайн. И таким образом у компании появилось 9 лидов. Из них только трое стали клиентами. Из них только трое. То есть было 100 переходов из 400 показов. Да? И всего лишь 9 лидов появилось, но опять же это лиды, да, вы знаете, они находятся между интересом и уже клиентами. И только трое из них уже стали клиентами. И вот это нормальная практика традиционного бизнеса, чтобы вы понимали. А то у нас бывает иногда так, партнер там отработал 3 клиента, ой, 3 лида и уже пишет спонсору. Спонсор, у меня тут что-то не так, наверное, я что-то неправильно делаю. Вот, чтобы вы понимали, как это все работает, вы четко можете сравнить это с традиционным бизнесом. Я вам скажу, что конверсия на форсаже намного выше, чем вы сейчас это видите здесь. Да? Чем вы сейчас это видите здесь, если правильно с этими заявками работать. Вот это реальная, реальный пример традиционного бизнеса. Все, в принципе, ребятки, первая часть у нас закончена. Я думаю, что... Вы уловили то, что я сейчас вам говорил. Я думаю, информация была для вас доступна. Я думаю, что я постарался это все вам разложить по полочкам. Теперь у вас есть четкое понимание, кто такие лиды, для чего, как они работают, откуда эти контакты берутся, откуда они приходят и как, и как вообще они, что такое crm система и как с ними нужно работать. Второй этап, да, о котором мы будем с вами дальше говорить, это этап уже подогревания лидов. Но это уже следующая тема, следующая тема. Поэтому следите за расписанием на форсаже. Следите э, да, за теми темами, которые там публикуются. И не пропускайте актуальные тренинги. Да, не пропускайте актуальные тренинги. Возможно, этот тренинг будет для квалифицированных, не знаю, поэтому у вас есть время закрыть специалиста, те, кто у нас дистрибьюторы, возможно, для дистрибьюторов сделаем и так далее и тому подобное. Еще, ребят, такой момент, вот хотел бы, чтобы вот есть у вас на Форсаже, да, вот вы можете там поиске найти людей, можете написать даже вот в личку мне, да, можете написать тот вопрос, который вы бы хотели, чтобы вот на следующих тренингах раскрывался. И вот я выберу самое актуальное, которое вот есть из тех тем, которые вот, и дальше мы их в расписание вкрутим, включим, и я, возможно, проведу, возможно, кто-то другой там, кто-то из лидеров проведет. То есть, есть у вас, вы чувствуете, что вот вы в этом некомпетентны, есть какая-то, ну, возможно, вы думаете, что это проблема, да, возможно, это просто отсутствие пока еще определенного опыта, либо навыка, либо что чего-то еще. Напишите об этом. На форсаже в личное сообщение. И э, эта тема, то есть я буду видеть, что эта тема сейчас актуальна, ее нужно раскрыть, и мы ее раскроем, и, я уверен, в следующих тренингах. Все, с вами был Сергей Шутро, до скорых встреч, спасибо за внимание, увидимся на следующих тренингах. Всем пока.